приветствую вас друзья вы на этом канале все для Клева и сегодня у нас опять необычное видео мы снимаем вторую часть краш теста и сегодня мы испытываем карповое удилище фирмы Legend fishing gear montional длина у него 3 и 3 метра такое прекрасное карбоновое удилище телескопическое тестом 150 300 грамм честно говоря не хочется даже его ломать но такое оно приятное в руке все его характеристики вы можете посмотреть на сайте клево.ком.ua или кликая по ссылке под нашим видео. Итак, наши аксессуары для проверки. Ведро 12-литровое. Катушка. Вейда HU-50. Возьмем такие блины от нашей гантели и будем ими проверять тест нашего удилища. Если оно до 300 грамм, если оно выдержит и не сломается с весом в 3 килограмма и сможет э, бросить такой вес, то, в принципе, я считаю, это удилище просто бомба. Ну, давайте не будем заходить наперед, а будем проверять постепенно. Мы наш удилище снарядили катушкой серии HU-50 вейды. Тут у нас 0,4 леска, стоит анаконда. Вот, и в качестве первого испытуемого груза мы подобрали вес 0,5 килограмм. В принципе, вес пол килограмма для удилища оказался непроблемным. И мы продолжаем увеличивать груз. Ставим вес один килограмм. и проблемы друзья нагрузков тестом в один килограмм удилище выдержала я закинул где-то примерно метров на 20-25 не больше вот сейчас попытаемся поставить два килограмма вот друзья наши два килограмма веса и мы пытаемся забросить этим удилищем такой вес Друзья, смертельный номер, три килограммовых блина, неужели наше удилище выдержит тест с тремя килограммами, то есть в 10 раз превышающий тест этого удилища. Давайте попробуем, посмотрим что получится. Друзья, сломалось наше верхнее колено, не выдержав э, тестов 3 килограмма. Ну что ж, мы все равно продолжим тест нашего удилища. Посмотрим на что он еще способен. Вы готовы? Все готовы? Да! не хочу наступать, не хочу! Мне жалко его! Слушайте, ребята, надо вообще... Зилище поддержит твой вес. Смотрите. Пинем. <связывая> <связывая> О! Класс! Держится, слушайте, крепкая. Супер! Это ж надо? Удилище под моим весом не сломалась, друзья. Не сломалась. Вообще ни одной царапинки, ничего нет. Посмотрите на него. Просто бомба. Давайте попробуем по теперь по нему проехать своей машиной. А? Как вы думаете? Нормально будет? Ну я не знаю, что еще подумать. Что? не сломалось, друзья? Но ну я не вижу, ну где-то сломалось. Все нормально, проблем нет. М -м, блин. Как как это да. Друзья, крайним испытанием хочу проверить его, переехав все машины, но уже э, в ложбинке, дабы. Видите, тут ямка. Вот проехать вот здесь и посмотреть, что будет. сломалась она конечно немножко завела землю земля влажная но все равно мне это понравилось оно равно... выдерживает вот такие нагрузки друзья с ним случилось где где она поломана а ага, все друзья ну вот она как жалко жалко такое удилище прекрасное, карбоновая с кольцами сикарскими друзья это вообще находка это счастье счастье вообще Я вот так с ним поступить это не я чистый мир сердце кровью убивает Среди вас мы это сделали. Друзья, я хочу сказать, что э, Legging Fishing Gear это просто фирма просто пломба. Вот, друзья, поломалось наше удилище. Добили мы его. Итак, друзья, делаем его делище Моншал от фирмы Legging Fishing Gear. Кончик сломался при весе в 3 кг. Но под моим весом оно не сломалось. И для того, чтобы проверить его прочность, пришлось применить автомобиль. Ну, конечно, кто тут выйдет, кто не выйдет. Ну а продукция фирмы Legend Fishing Gear, я думаю, достойна, чтобы она была в ассортименте наших работ. Друзья, такое видео мы сняли. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Всегда Клево. Мы ну, обращаемся с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока. Я в свою очередь хочу поблагодарить администрацию Петербургского озера за предоставленную возможность на их территории провести такие небольшие тесты.